Принесли сегодня замок по причине того, что он заедает. Заедает на проворот. Надо шевелить. Сейчас будем ремонтировать. Вот так у нас выглядят пластины при вставленном ключе. То есть смотрим они торчат. Конечно, что бы он не заедал. Конечно, замок будет заедать. И заедает он не из-за того, что новый ключ, а из-за того, что уже ему время подошло. То есть вы когда ключ вставляете, а пластины торчат. Значит, уже выработка по пластинам большая. Вот мы поменяли пластины. Видим, что все у нас сходится. Ничего не торчит. Вот они все старые. Но если не поменять лезвие, видите, вот здесь заусенцы, Часть лезвия снята. Вот эта часть лезвия будет срывать новые пластины. И замок заклинит опять. То есть его можно использовать на один-два раза. Но лучше всего изготовить новый, конечно. И спокойно ездить. Замок смазан. Почему нельзя пользоваться силиконовыми смазками, ВДшками и всем остальным? Если у вас нет выработки по металлу, у вас заедать ничего не будет. А если у вас есть выработка, то никакая ВДшка вам не поможет. Поэтому, следовательно, если забить солидол внутри замка, то не стоит ее разжижать. Там все нормально. Потому что все заводские замки смазаны солидолом. И вот так у нас работает замок после замены пластин. Вытащил. Вставил одним пальцем. И повернул все отлично работает ну все в общем замок готов все работает поворачивается ничего не клинит и будет работать и далее если людьми будет лить туда выдышку менять вовремя лезвие вот эти вот они идут съемные и тогда не будет износа. Но если будет делать по-своему, то конечно же он работать долго не будет.